гостиничный комплекс сан пик на красной поляне идеальный комплекс для пассивного дохода строительные леса уже начинают потихонечку разбирать для потому что завершается отделка фасада с вот такими вот шикарными жирными видами москвичам на дачу ехать дольше чем прилететь в аэропорт города Сочи уйти на беспроцентную рассрочку, как говорится, берешь сейчас, оплатишь потом. Это здорово просто. Будущее еще не наступило. А на Красной Поляне уже будущее. Красная Поляна развивается ежедневно. Привет, милые и уважаемые телезрители. Вам огромный привет из Красной Поляны. Сегодня у нас пасмурная, но я думаю, ничего страшного. По причине того, что Красная Поляна прекрасна в любое время года. Смотрите, что я сейчас делаю. Я вам покажу, подчеркиваю не апартаменты, а гостиничный комплекс Санпик на Красной Поляне.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 Здесь у нас территория 4 гектара земли, и, конечно же, давайте смотреть, что у нас здесь нового, что у нас здесь интересного, как видоизменяется наш Санпик. Это комплекс красота, это идеальная, идеальный комплекс для пассивного дохода в городе Сочи. Я обожаю этот комплекс здесь продавал, продаю и буду продавать, сам купил. И вам предлагаю купить по лучшим ценам. Дорогие друзья, вот эта вот пирамида, да, эта пирамида гора, называется Черная пирамида. И прекрасный вид на Черную пирамиду, посмотрите, там уже снег у нас лег. Сразу же говорю, вот это все наша территория. Этот корпус у нас один, два, три, четыре, пять. Пять корпусов. Смотрите, уже сняли э, занавесы. Необходимые да, строительные леса уже начинают потихонечку разбирать. Для, потому что завершается отделка фасада. И они приступают к внутренней отделке наших номеров внутри. Дорогие друзья, далее. Вот это наша вся территория. И вот это тоже сюда. Идеально ровное место. Вот здесь у нас отдельно будет стоять инфраструктура. Это уникальный, не побоюсь этого слова, единственный на Красной Поляне, своего рода, в таком вот исполнении, с такой территорией и в таком наполнении гостиничный комплекс. Здесь вы будете отдыхать. Спорим? Я знаю то, что я говорю, я знаю то, что я делаю. Я в недвижимости 8 лет и знаю, что здесь будет, историю. Я будущее, я вангую, если хотите. И давайте рассказываю, рассказываю. Смотрите по фасадам, по фасадам вам видно то, что по фасадам комплекс преображается. И в идеале видно, где максимально сделан фасад, это у нас во втором корпусе. Я сейчас иду в ту сторону и буду вам Покажу, как у нас фасадные работы происходят на комплексе, дорогие друзья. Внимательно смотреть, приготовьтесь. Смотрим, это у нас территория нашего двора. Двор будет идеально вылизанный, будут лавочки, прогулочные зоны, деревья, ландшафтный дизайн. Ландшафтный дизайн – это, знаете, не три сосны, а это реально в прямом переносном смысле. Ландшафтный дизайн здесь будет выполнен и от которого у вас будет просто восторг. У вас и у вашей второй половинки, и у ваших детей. Так, для детей. Для детей смотрите сюда, вот в эту сторону, дорогие друзья. У нас, видите, вот это все. Здесь у нас конференц-зал. Коворкинг-центр и посередине огромный детский центр. Огромный детский центр, где будут тусить ваши дети. Детская комната, развлекательные места. А, ну, по-русски говоря, обыкновенный огромный детский центр, где а, можно будет оставить своего дитятка, а самому пойти в лобби-бар, в ресторан, в бассейн, который будет вдоль реки, в баню, в сауну, в хамам, на экскурсию поехать. А ваше чада будет <coughs>, тусить. В игровой огромной детской комнате. Это не детская комната, это детский центр. Потому что там три комнаты составляют детский... Э, три комнаты, но они все большие. Там квадратов, грубо говоря, по 60. Каждая комната, короче, 250 квадратных метров. Детский центр. Там у нас будут играть детки. Смотрим сюда внимательно. Смотрите, как у нас по фасаду. По фасаду у нас вентилируемый фасад. Коричневые элементы, серые элементы. И, конечно же, гранит. Вот такие вот плипы, которые хорошо, прекрасно смотрятся. Вот они уже, как вы видите, смонтированы и висят. Там у нас КПП, КПП тоже будет изменяться и в общем будет в таком же стиле выполнен, как и все непосредственно корпуса. Вот здесь вот на месте этих шелкоблоков, где иду я, будут множество, будет огромный гостевой паркинг. Я думаю, здесь более чем достаточно. Запланировано по проекту 85 машиномест. 85 машиномест на 5 корпусов санпика. Я считаю, что этого более чем достаточно. По причине того, что многие на Красную Поляну приезжают на ласточки, на такси, на трансфере и так далее. В общем, сами понимаете, как бы, в общем, все это у нас наше удовольствие. Многие будут без автомобилей. Потому что люди приезжают отдыхать, многие на самолете. Приезжают сюда, на белка-каре, на бла Блаблакаре и так далее. Дальше, здесь шведская линия. Система все включено. Only exclusive. Дорогие друзья, 4 гектара земли в Красной Поляне. С вот такими вот шикарными жирными видами. Смотрите, вид с другого ракурса, с другой стороны. Ну как, преображаются наши корпуса? Конечно же, они уже смотрятся. Не забываем, что еще будут прекрасные стеклянные ограждения непосредственно самих балконов. Фишка в чем? Фишка в том, что верхние этажи у нас это балконы. Комплекс у нас всего из 5 корпусов. Все 5 корпусов у нас 3 этажа. Получается, у нас верхние этажи – это балкончики большие, прекрасные, классные. Нижние этажи – это у нас террасы. То есть, получается вот такие вот классные террасы. Площади разные, разные, дорогие друзья. Есть беспроцентная рассрочка на год. Минимальная площадь – 16 квадратов, максимальная – 61. Можете себе представить. 61 квадрат. Просто... Жирнее жирного, да, 61 квадрат. Можно одну комнатную взять, можно студию взять, можно двухкомнатный номер взять. И вот здесь, конечно же, будете останавливаться, кататься на лыжах. Знаете, как здесь прекрасно... Ой, ё-моё, кто-то уже хочет купить Санпик стопудово. Дорогие друзья, знаете здесь, как будет прекрасно кататься на лыжах зимой? Да чё, блин, уже катаются? Сами катаетесь, большинство из вас. Здесь, э, когда... У нас с Москвы э, лететь до Сочи, э, не берем во внимание э, спецоперацию, да? Э, когда заканчивается спецоперация, у нас здесь полтора часа лету до Москвы. То есть, реально, москвичам на дачу ехать дольше, чем прилететь в аэропорт города Сочи, международный аэропорт города Сочи, и э, кататься на лыжах. Вот здесь вы будете останавливаться, потому что здесь будет система как в Турции. Огромная территория. Назовите мне хоть один отель на Красной Поляне с территорией 4 с лишним гектара земли. Плюс э, вот так вот раскидистый, который имеет свою собственную набережную. Не набережную, грубо говоря, там у Рейдисона, да, общественную, а собственную, включенную в территорию. Басик круглогодичный, подогреваемый, большущий. Это, конечно же, ну ни у кого нет на Красной Поляне, а в Сан-Пике есть. И, конечно же, жирнейшие шикарные виды. Далее, вот это напротив, я уже много раз говорил, это у нас... Железнодорожная станция. То есть вы на «Ласточке», садитесь в аэропорту или на «ЖД Адлер», перешли мостик и попали на территорию. Класс! Класснее классного просто. Понимаете, то есть вы молниеносно приезжаете сюда и катаетесь на лыжах, отдыхаете, получаете высококлассный сервис на своей собственной закрытой, подчеркиваю, территории, 4 с лишним гектара земли. Официально у нас получается на 2 гектарах земли 5 корпусов и 2 гектара земли – это инфраструктура. По инфраструктуре могу рассказывать долго, не забывайте, да, плюс у нас еще непосредственно набережной реке это не входит в инфраструктуру, суммарно получается что-то там порядка 4-6 гектаров земли, если мы еще берем во внимание набережную, но она как бы не входит, грубо говоря, в площадь непосредственно самого Сан-Пика, но она к нам отходит, мы ее облагораживаем и она становится, грубо говоря, нашей территорией, потому что мы ее облагораживаем и ухаживаем. Исходя из этого мы будем гулять по своей собственной набережной вечером подсвет там софитов, где возле у нас там вся инфраструктура будет бар, бассейн, парная, кинотеатр, детские комнаты, алкаш-бар, алкаш-клуб, что хотите, с лыжный прокат на территории, дорогие друзья, будут. В общем, все, что есть в крутейших отелях Турции и Доминиканы, все здесь будет. В общем, это гостиничный комплекс, дорогие друзья, это не апартаменты, это именно Гостиничный комплекс, дорогие друзья Санпик расположен в самом центре Красной Поляны У нас здесь и спортивные площадки, и детские площадки планируются И ландшафтный дизайн, и бассейны, и зоны отдыха, и коворкинги, И видеонаблюдение, и коммерческие площади И блины, и кепепе, и ресторан И все, что хотите, захотите, дорогие друзья Также у нас здесь проходит договор купли Продажи, рассрочка, ипотека Сумма в договоре полная Ну и самое главное Беспроцентная рассрочка до года, дорогие друзья, при внесении хотя бы малейшего количества денег. А это извини меня, дорогие мои. Уйти на беспроцентную рассрочку, как говорится, берешь сейчас, оплатишь потом. Это здорово просто. Это будет пушка. Вы захотите потом это купить. А купить-то не получится. Еще раз, есть студии, есть однокомнатные номера, есть двухкомнатные номера. И самое главное, все номера сдаются с ремонтом. С ремонтом под ключ. Никаких доплат. Не надо бегать искать мастеров, делать ремонт, переживать, что там что-то не так получится, контролировать. Все номера идут с ремонтом, никаких доплат. За ремонт, дорогие друзья, получите, пожалуйста, супер классное предложение с террасой. Огромный. У нас даже студии имеют террасы по 10 квадратных метров. То есть, грубо говоря, студия там 20 квадратов. И плюс у вас, грубо говоря, еще ко всему этому получается терраса 10 квадратов. Или же балкончик, допустим, 3-4 квадрата. В зависимости от того, что вам нужно, вы выбираете. А я, само собой разумеется, естественно, предлагаю лучшие условия. Красота. Это офигенное место. Кто не понял, Красная Поляна, это здесь и сейчас, это настоящее. Сдаваться будет как из пулемета, потому что я знаю, что такое Красная Поляна. Вот в Сочи еще, знаете, будущее еще не наступило. А на Красной Поляне уже будущее. Красная Поляна развивается ежедневно. Сюда турпоток едет круглый год. Если сезонность у нас там в Центральном Сочи еще как-то про промелькивает, грубо говоря, да, там можно понять, что там в зиму, но поток меньше в центральной Сочи, то на Красную Поляну едут и зимой, и летом, и днем, и ночью. И здесь всегда есть чем заняться. Поэтому еще раз, дорогие друзья, кому нужна информация по Сан-Пику, мой номер 8 918 880 0747. 47 Звать меня Дима. ЮДВ. Юдаков Дмитрий Владимирович. Компания Сочи ЮДВ. К вашим услугам самые лучшие цены. У меня здесь есть номера от 13 миллионов рублей. 13 миллионов рублей, вы получаете прекрасный номер с ремонтом на Красной Поляне. С вот такими вот шикарными видами. Еще раз говорю. Вот так. Это у нас корпуса. Здесь будет только ресторан. Шведская линия. Рум-сервис, прокат. Вся шумная дискотека, развлечения у нас вот здесь. Это тоже наша территория. Два гектара земли. Дорогие друзья, не 20 соток, два гектара. Ну, не считая еще набережной. Там у нас будет своя собственная набережная, потому что вот там у нас течет река. ЖД, вокзал. И вот тут вся дискотека. Дискотека века. Дорогие друзья, здесь вы будете сами отдыхать, будете приезжать, будете родственников отправлять. Еще хвастаться, у меня есть апартамент в Сан-Пике, который будет приносить вам постоянный, кругодичный, пассивный доход. И вы будете в шоколаде. Ну что, дорогие друзья, кому заинтересовало предложение Сан-Пик, мой номер знаете, звоните, пишите, дорогие друзья. Не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Здесь будет очень зачетно. Так что, кому нужна информация, срочно пишите, звоните. Не упустите свой шанс купить здесь сейчас выгодно на Красной Поляне. Самые интересные варианты пока еще есть. Потому что инвестиционную составляющую здесь никто не отменял. Здесь еще подорожает. К вводу в эксплуатацию мы увидим 1 300 000 миллиона за квадратный метр. Цена будет на выходе, когда все это завершится. Пока есть очень интересные предложения по выгодным ценам. Хоть в ипотеку, хоть в рассрочку. Как угодно, хоть наличку. Все, дорогие друзья, не забывайте комментировать, подписываться, ставить лайк. А я жду вашего звонка и вам всего хорошего. Пока.